Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. И наша компания была основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашей компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – это честность, прозрачность и платежеспособность. На главной странице сайта у нас любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть маркетинг наших основных двух программ. Это «Идеал М-Мини» «Идеал М-Макси». Посмотреть, почитать наши отзывы, посмотреть презентацию нашей компании, посмотреть и проверить документы о легализации. Наша компания официально зарегистрирована. Посмотреть нашу дорожную карту и когда какие программы были запущены в нашей компании и сколько на сегодняшний день этих программ. Есть у нас личный контакт с администрацией, есть у нас наш канал в телеграм-канал общий, где любой пользователь может зайти, посмотреть, ну, познакомиться с нашими партнерами, и есть пользовательское соглашение. Это оферта. Ребята, я всем советую, прежде чем а, нажимать кнопочку «Зарегистрироваться», посмотрите, на, ознакомьтесь с, нашей, э, с нашим пользовательским соглашением. Если вас не устраивает какой-то пункт в, в этом соглашении, закройте ссылку, пожалуйста и прекратите регистрацию. А те, которые э, все устраивает, да добро пожаловать в нашу компанию. После регистрации нам нужно сделать авторизацию, войти, ввести свой логин и пароль и вы окажетесь в вот в таком кабинете. первое, что это, конечно, нужно заполнить свой профиль. Бизнес должен иметь свое лицо. Установите, пожалуйста, аватар. Пропишите свое имя и фамилию в Skype. Укажите, если нет, напишите нет. В телефон есть у каждого страничка ВК. Тоже у каждого есть те кто, люди, занимаются бизнесом онлайн. Телеграм свой, и в этом разделе пропишите, пожалуйста, свои платежные системы, куда вы будете выводить свои денежные средства. Перфект мани, pair кошелек карты. Если у вас написано, мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Укажите, куда номер телефона, куда привязана ваша карта, и название банка на русском все пишется на русском языке. Если вам не понравился пароль, вы всегда можете поменять его в этом разделе. И, конечно, установите свой финансовый пароль. Но прежде чем его прописывать здесь, запишите его у себя в блокноте или же в текстовом документе. И только тогда прописывайте и нажимаете кнопочку «Установить». Ну и самое главное пройти... У нас обучение есть, уроки по кабинету. А как правильно заполнить профиль. Если вы на, а, столкнулись с какой-то проблемой а, при заполнении профиля, да, откройте, посмотрите ролик, и можно все сделать по ролику. Пополнение, вывод и перевод. У нас есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает команды работу наших команд. И посмотрите, как правильно пополнить, как правильно сделать вывод и как перевести деньги от партнера к партнеру. У нас есть на каждой программе такая функция, как поисковик. Через эту функцию можно проверить Полностью всю структуру свою порассмотреть, где у кого какие закрытые столы, у кого какая ножка не закрыта, у кого вообще нет еще ни одного партнера. И как правильно управлять бронями. Наш бизнес на, до завтрашнего дня был полностью управляем. А завтра у нас стартует новая программа на Дубльмиксе, где матрица будет неуправляема, без броней. И я не буду останавливаться по именно дальше по кабинету. Единственное, что хочу сказать вам, что в разделе Партнеры находится ваша реферальная ссылка, и отображаться отображаться будут и или уже отображаются партнеры на три уровня в глубину. Я хочу вам просто показать о том, что а, уже подключили м, наши м, площадка, которая будет. А дубль микс, и как мы сейчас с вами посмотрим, значит, как открыть эти две площадки? Значит, как вы видите, здесь есть вот такая галочка, вы на нее нажимаете, и открываются две программы. Это программа на полторы тысячи, и вы Кнопочка здесь при 19.00 по Москве завтра. Программист откроет эти кнопки. Кнопки будут все кликабельные. И вы покупаете на этой программе первый стол. Первый стол стоит полторы, второй стоит три, третий стоит четыре и четвертый стоит шесть тысяч. На программе «Дубль Микс Макси». Первый стол стоит 3 тысячи, второй стол стоит шесть тысяч, третий стол 8 и четвертый двенадцать тысяч. Покупка будет... Э, не спешите. Дайте хотя бы одну минуту, чтобы ваш спонсор успел активироваться. Подождите, в 19.01 нажимайте уже «Покупку», потому что... ну Дайте своему спонсору активироваться, чтобы вы стали под него. Ну, в принципе, по э, вам понятно, я думаю, что по э, этим двум программам. И пополнение. По поводу пополнения, ребята. Значит, пополнение будет открыто э, завтра до 17.30 по Москве. В 18.00 по Москве. Будет предстартовый вебинар, будет вести Елена Викторовна. А в 19.00 будет старт. Я всех поздравляю и желаю, чтобы все старт прошел успешно. И чтобы у каждого партнера были очень хорошие большие чеки на балансе. И давайте теперь мы с вами перейдем на... Слайды. Перед вами а, две программы. Это дубль микс вариант номер один и вариант номер два. Вариант номер один это вход составляет полторы а, тысячи, а вариант два это вход три а, тысячи. Как вы видите, это неуправляемая матрица, а здесь нет брони. Расстановка будет партнеров слева направо на свободные места. Старт состоится 11 декабря в 19.00 по Москве. Как только откроется в 19.00 кнопочка «Покупка», вы покупаете первую программу. И как только к вам приходит партнер первый, а эти полторы тысячи идут накопления. Со второго партнера переход будет за три тысячи во второй стол. Как только станет к вам партнер первый, на втором столе вы получаете 500 рублей, и 500 рублей это начисление спонсору. Вторая программа это 500 рублей на баланс для вывода, и 500 рублей идет спонсору. На втором столе вы зарабатываете спонсорские тысячи рублей и тысячи рублей а, по маркетингу. А, эти четыре тысячи, которые у вас в накопительном, они а, дают переход в третий стол за четыре Как только к вам прилетит сюда первый партнер, пятьсот рублей на баланс, пятьсот вашему спонсору. Второй это пятьсот рублей вам и пятьсот рублей спонсору. Точно так же на в третьем столе спонсор зарабатывает 1000 рублей и зарабатываете вы. На старте мы все перемешаемся и не важно кто заполнит вам эти столы, но спонсорские вознаграждения вы будете получать за своих партнеров. Эти два партнера на третьем столе дают переход вам в третий стол. Три, четвертый, четвертый стол – это полностью ваша зарплата. Как только к вам приходит первый партнер, полторы тысячи идет реинвест первого стола. 500 рублей летит ваш клон в клонопад. Четыре на баланс для вывода. Второй партнер – это полторы тысячи спонсору за 500 рублей летит ваш клон в клонопад и с 4000 вам на баланс для вывода третий партнер точно также полторы тысячи спонсору 500 рублей клон, клон летит ваш клонопад и 4000 на баланс для вывода 3000 зарабатывает спонсор на этом столе и 12000 зарабатываете вы и давайте подведем по этой программе итог. За каждый вами пройденный круг, вам начисляется на баланс для вывода 14 тысяч. За каждый пройденный круг вашего партнера, вам начисляются 5 тысяч реферальных вознаграждений на баланс для вывода. На второй программе, как вы видите, маркетинг он одинаков. Единственное, различается это входом, и доходом как только к вам прилетит первый партнер 3000 идет накопительный со второго партнера вам переход дает за 6000 во второй стол как только к вам прилетит сюда первый партнер в 1000 рублей идет на баланс 1000 идет спонсору а второй партнер вам даст переход третий стол за 8000 тысяч. И тут то, вы точно так же, здесь 2000 получаете вы, 2000 получает ваш спонсор. На третьем столе первый партнер эти 6000 идут в накопление, 1000 получаете вы, 1000 получает спонсор. Второй партнер дает переход за 12000 в третий стол. Вы заработали тысячу и заработал ваш спонсор. На этом столе вы заработали 2, и ваш спонсор заработал 2. А как только к вам прилетает сюда первый партнер, три идет, это реинвест вашего первого стола. Тысячи рублей идет на два клона в клонопад и восемь на баланс для вывода. Со второго партнера... 3000 спонсору, 1000 рублей летит 2 клона в клонопад и 8000 на баланс для вывода. Третий партнер это 3000 спонсору, за 1000 2 клона летят в клонопад и 8000 на баланс для вывода. Подведем итог по этой программе. За каждый вами пройденный круг вы получаете на баланс для вывода 28000. И за каждый пройденный круг вашего партнера, каждого вашего партнера вы получаете 10 тысяч реферальных вознаграждений на баланс для вывода. И третий вариант это активация программ первой и второй программы. За каждый пройденный круг вами на этих двух программах вы получите на баланс 42 тысячи на вывод. И за каждый пройденный круг вашего партнера по этим двум программам, получаете 15 тысяч реферальных вознаграждений на баланс для вывода. Но вот такая вот у нас теперь будет неуправляемая матрица. Расстановка партнеров после старта этой программы будет слева направо, на свободные места. Именно вашу структуру. Программа будет искать уязвимые места в вашей структуре. У кого-то будет одна ножка занята, у кого-то будет не, не, на каком-то столе не будет еще ни одного партнера. Но программа будет расстанавливать слева направо на свободные места, и именно туда, где нет еще ни одного партнера, где есть а, а, занята всего лишь одна нога. Ну вот так вот, ребята, я желаю всем успешного старта, всем желаю заработать очень хорошие деньги. Я думаю, что перед Новым Годом обрадовать своих всех родственников, купить подарки, я думаю, что мы все будем при деньгах. И хочу напоследок сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Всем желаю... Приятного вечера и активных партнеров больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания Идеальный Маркетинг.